Всем приветик. Чувство мужчины. Смотрим. Веселье. Мужчина мечтает о веселье. Возможно, сейчас грустит. И мужчина является сам веселым. Всех абсолютно он начинает веселить. И мужчина видит вокруг себя веселье. Всем пока.